Дела. Ну что, ребята, готовы с эти видео приколы? Мы собрали для вас очередную подборку видео приколов и постараемся поднять вам настроение. Поехали! Это моя фраза. Сором бонд зон зон, сором бонд зон зон, Байца должен скажу, сказать, <шу CC> <Сором блон> <шу> СОРОН БОЛДЫН ЗЫН ЧУВАК НЕ СМОГ ВЫГОВОРИТЬ ЭТО ИМЯ СМОТРИМ БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР ЛОНДОНСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ЧЕМПИОНКА МИРА О, ГОСПОДИ Это что такое? СОРОН ЗОН бол... я Как это читать-то? Соронзон ЗОН БОЛДЫН БА ЗОН БОЛДЫН бол... О, господи, дайте мне сил. Чемпионка мира, Саранзон Болдым, Баб Цецек. Ну что ж, кажется, пора рассказать по-настоящему страшную историю. А вот где японка учит русский язык? Япона, мама. Доброе утро. Доброе утро. Один. Два. Два. Три. Четыре. Четыре. Четыре. Это просто цирк какой-то. Пять. Пять. Шесть. Семь. Семь. Восемь. Восемь. Девять. Десять. Десять. Простите. Желаю вам успехов в труде и большого счастья в личной жизни. Наверное, кто-то понравился из русскоязычного. Вот и затачивают мастерство, чтобы удивить пацана. Большинство из вас сталкиваются с ситуацией, когда остаются с детьми дома одни. Давай, давай, давай. Наверное, батя бухает с мужиками или залипает в телевизоре. В общем, через два часа хана всему подъезду. Чеман, давай, Блин. слушай, объезжай, 3 три часа ночи уже задрал. Да ты ближе. ты удачно проснулся. Ой, проснулись забыли. Как Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. С вами был Султан, всем удачи, всем пока!